Всем привет, ребят! Сегодня такая пробная штука. Пытаемся запустить, точнее, запустили уже на онлайн прошивке на М86 блоке стандартном на вести 1.6. Мы уже прошили, соответственно, блок. Там показывать-то нечего. В общем, как шьем из-под капота Под, ну, в качестве адаптера используем сканматик второй про который э, как j 2534 обычный, ну то есть можно любой в принципе использовать адаптер стандарта ну и э, пытаемся как бы освоить хотя бы чего-то там работает она не работает, не знаю, ну тыркаем общем. сейчас я вам покажу то есть вот сама программка вот мы загрузились, соответственно, здесь выбираем какой адаптер, у меня здесь Canmatic либо Dialink. еще есть openport, но я его там другану дал. Здесь, соответственно, выбираем порт, на котором у нас ШДКХ находится. ШДКХ, LCH 1, 2, либо АЕМ используется. Ну здесь, соответственно, тип авто там и блоком, тут Солярис, 86 тип параметров. Ну вот жмем подключиться. Соответственно, здесь у нас статус ОК, OK, все. ECM, соответственно, подключился, зелененьким засветилось. Далее идем в, вот вот, в настройки DATSET, как таковые. Здесь, а, что я еще забыл? Здесь надо еще, помимо того, что подключиться, надо запустить все это дело. Соответственно, все данные пошли, и сюда же пишется сразу же лог свой формате там можно открывать здесь в общем-то таблица выбирается я так понял пока не все понятно да еще что я забыл перевести в рам режим вот у нас свет это, этот тут зелененьким загорел что в раме находится соответственно команда туда плюнулась тут же можно как кстати считать калибровки записать калибровки ну и соответственно чтение запись прошивки блин. Так, что у нас здесь Данные бегают, все нормально Таблица, но Здесь соответственно выбирается что Именно Из того, чего есть Но есть косяк, что у нас Это Рефреша нету как такового Он толком ничего не показывает Если перейти сюда-сюда Там вот он поменялся Что-то меняется В общем CTP, я так понимаю, это некая хрень, ну, то есть калибровки менять можно. Соответственно, тут загрузить карту надо нажать. Что-то у меня тут вообще все повисло, блин. Вместе с виндой, походу. А, не, не повисло. Вот у нас тут карта появилась. И некие параметры можно. Ну, это в XML формате, там, в принципе, можно внести все, все описание самому и по адресам добавить, что надо. Ну, и здесь, соответственно, оно будет отображаться, как таковое. Но есть косяк. Мы тут пытались вот нажимаешь на что-то, куда-то, и все вешается. Обмен прекращается. То есть, обмен может быть и идет. Не знаю, там по светодиоду, правда, ни хрена не видно, что он там идет. И все... Данные уже не бегут блин. Тут уже можно жать, Подключиться, не подключиться Ничего не меняется Тут перезагрузка помогает Еще раз перезагрузим Соответственно выбран сканматик Подключиться, запустить Рам режим включить Ну По крайней мере Данные бегают, это уже радует. А -а -а -а, мотор работает, ну, штатно, в принципе, все нормально. Да, вот, кстати, светодиодик вот теперь замыргал. Ой, нечаянно. Так, и, ну, в принципе, вот, как-то так. Я, соответственно, разработчику напишу, что и как, почему у нас так странно все себя ведет. Но это, опять же, не забывайте, что это вообще это тест это очень сырая вещь. Что-то сейчас мне в онлайне здесь поменять я не могу, судя по всему, потому что у меня вешается вот это вот, вот это вот, все вешается, точнее обмен пропадает И в момент того, когда я что-то пытаюсь исправить. Ну, там, если ты, видно, что диод, можно все пропало, да? А нет, вот моргает, он просто тогда вешается, откручиваем табличку. Нет, то, что вот эта пакета здесь притормаживается иногда, это нормальное явление. Там и светодиод, соответственно, перестает в этот сейчас момент. Ну, сейчас нормально, да, там по... Вот, сейчас зависло все, опять пошло. Но это по коншине там еще куча информации летает, соответственно, все эти БЦМ и все остальное, оно иногда притормаживает обмен как таковой. Ну, в общем, что-то тут меняется, я не знаю пока, что и как. Соответственно, ШДК у нас не подключен, мы не видим смысла. Это сейчас надо ковыряться там. Под капотом вкручивать все это. Тут задача была ознакомиться хотя бы что и как. И как оно в принципе работает. Что-то, кстати, записать, калибровку мы не пробовали, но у нас, опять же, проклят. Записать записали, у нас сразу все заглохло. Бля. Да, и, кстати, 23% что-то тут ошибка рам пошла, мля. Не-не-не, походу сейчас это надо вырубить, подождать. Он же в рам-режиме остался, если у нас этот косяк, он так и будет, мля. Видишь, он тут что-то 75, мля. 98... Ну, вот сейчас можешь, скорее всего, он уже перешел, все нормально. Ну, он же там обесточивается только через какое-то время, блин. Соответственно, когда обесточивается, у нас сбрасывается стандартный режим. Ну, здесь, я говорю, мы что-то давим, вот как сюда давим, все, у нас сразу все прекращает работать. все как бы блин вот. Ладенько, И сейчас что-то нароем еще, я соответственно сниму все это делом. но не думаю, что что-то у нас будет другое, может быть другую версию прошивки сейчас попробуем прошить, потому что у меня их как бы две какая-то старая, а вторая под турбо типа сделана но и я оттуда в... турбо режимы все эти выключил, но он сказал, что она должна она нормально работать совершенно но это, видишь, более свежая блин, версия ладно, сейчас еще попробуем может быть зашьем вот эту версию и не знаю, я думаю, что скорее всего ничего не поменяется так что вот ну, в общем решили, все-таки прошивку не будем шить, потому что я думаю, что смысла нету здесь какие-то проблемы в самом интерфейсе, потому что нет рефреша как такового то есть вот он когда я меняю, то есть хожу по этому, ну нажми-ка газ немножко вот мы какие-то обороты поменялись. Соответственно, вот он увидел. Но рефреш-то не проходит. То есть обратно таблица. Вот данные меняется. Но рефреша нету. Ты решил подальше? Ну, давай подальше посмотрим. Вот три. Ну, то есть есть. Да, есть, они пока. Да, данные есть. Рефреша нету. Соответственно, не видно вообще, где он находится. Тут нету бегающего как бы этого точки как таковой. И не видно, что и как. Но я думаю, что это вообще как бы не проблема. Опять же, не забываем, что это такая... Это тест вообще очень-очень сырой И чего-то ждать от него Пока нету Ну, ничего не ждем В общем-то, как такового По крайней мере он на нас подключился Все видит Читает Попробовали калибровки Здесь, блин, сохранить Он сохраняет реально Ну, что еще тут, я не знаю, блин Тут, соответственно, я уже показывал после того как карту открываем что-то хотим поменять хотя бы блин ну то есть я вот думал реально он в онлайне или не в онлайне то есть в рам режиме или не в рам но говорю как нажимаешь куда-то на любой из этих параметров он становится какой-то папочкой блин вот видите и все что тут тут еще щелкнул один раз блин обмен какой-то пошел ну все, все зависло у нас блин. соответственно данные не бегают как видите, блин, кнопочки не помогают никакие. Данные не меняются. Ну, в общем, как-то так. Не забываем ходить под видео, там, соответственно, ссылочки у меня на Драйв ВКонтакт. Ну, и смотрим другие видосы, колокольчики жмем. Ну, и, в общем, всем пока и до новых встреч.